Сегодня, 9 марта 2023 года, корпоративный тренинг по продажам закончила Яна Пена. И давайте ее поздравим. Поздравляю. Благодарю. Можно хлопать? У -у -у! Держи. Спасибо. Ян, чем хочешь поделиться? Что было? Я знаю, что это как бы такое большое у тебя было. Много работы было. Да, работы было очень много. Что было? Как было? Было очень сложно. Было очень сложно не в том плане, что проводить сами продажи, этапы продаж, это давалось нелегко. Uh -huh. Сложно было в том, что какие-то были черты человеческого характера, uh -huh. которые мешали мне в том, чтобы продавать. То есть, саму структуру я знала хорошо и uh -huh. сдавала хорошо, с этим проблем не было. Uh -huh. Но вот человеческий фактор, он всегда присутствует, и с ним тоже нужно бороться, нужно всегда начинать с себя. Поэтому этот курс мне очень хорошо помог, он помог мне перебороть эти моменты, эти факторы, угу. легче относиться к работе, легче относиться к продажам, перебороть, перебороть свой страх к продаже дорого. Хорошо. Потому что если мы знаем цену своей работе, мы можем за эту цену продавать. Я понял, хорошо. А что в жизни, если ты говоришь, что в себе, в тебе что-то поменялось, значит в жизни что-то поменялось да, тоже. В жизни тоже поменялось. Я научилась, как я сказала, легче относиться к деньгам даже в своей жизни. Угу. К тратам, к тому, чтобы позволить себе что-либо. Это тоже очень важно. Умение грамотно тратить деньги, это важно. Угу. Вот. Ну и, соответственно, для чего мы их зарабатываем, чтобы их тратить. Ну, вообще, да. Вот. Мне, на... Мне получилось научиться легче... А, находить новых знакомых, легче общаться с людьми, легче вот, э, находить эту связь между мной и другим человеком. Теперь я спокойно знаю, что с любым человеком я смогу найти вот эту связь, вот эту изюминку. Угу. И это очень круто. Хорошо. Что поменялось с процентом соотношений, если мы говорим о цифрах? Да, мы же а, в у меня увеличился чек примерно на 20%. процентов. Хорошо. хорошо. А, у меня увеличилось количество продаж, увеличилось количество заказчиков. Ага. А, я теперь не боюсь двигаться вперед, двигаться дальше, увеличивать тот результат, который у меня есть. Потому что, оказывается, страхи тоже были. Бывает, были страхи, да. Поднимать чек, увеличивать продажи, достигать чего-то. А сейчас спокойно. Поздравляю тебе еще раз. Желаю тебе успеха, потому что это твое след. Я вам очень благодарна. Да, я вижу это, да. И хочу, чтобы у тебя в жизни были еще больше результаты, чем даже до сих пор. Спасибо. Будь здорова. Спасибо большое. Можно хлопать? <смех> Пожалуйста. Спасибо.